Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Ну все, решил, что пора знакомиться с паназиатскими крейсерами. Это знакомство у нас начинается с пятого уровня. Ну пятый уровень, я думаю, кто в эту игру играет без проблем сможет себе получить, в принципе, да. Там задачи несложные, просто. Просто надо играть и все, задачи сами по себе выполняются. Там нет каких-то сложных условий, да обычно там заработайте сколько-то опыта, там заработайте сколько-то кредитов, там столько-то урона нанесите, в общем, ну все понятно. Кто играет, тот знает, короче, кто не играет, тому это, тому это и не нужно. Да, ну главная особенность у нас этих крейсеров это присутствие дымов и глубоководные торпеды с неплохой дальностью хода, да, даже начиная уже с пятого уровня, здесь у нас девять с половиной километров торпеды идут, маскировка при таланте капитана составляет 9 километров, то есть можно совершать незаметные торпедные атаки, да, ну балансируя где-то на грани заметности или опять же бросать торпеды идущему нас противнику на Встречу. Так, дальность стрельбы у нас здесь, ну, мягко говоря, некомфортная, составляет э, из главного калибра всего 12 километров, но вот как раз-таки для этого и присутствует дымы, чтобы себя обезопасить. Да, и делаем ставку, что это все-таки пятый уровень, нету РЛС-ок. То есть главное, чтобы союзники светили. Ну, все равно, да, никто не застрахован от того, что просто могут по трассерам тебе в дымы кинуть. Это, да, крейсер все-таки легкий. Удар, наверное. Ну, не наверное, а точно особо держать не будет от линкоров. Ну, единственное, надеяться, что танковать будем э, сквозняками. Ну, хотя, да, там и сквозняки тоже прилетит. Тебе 5 снарядов со сквозняками. Все равно урон а, будет, да, там 5-6 тысяч, что <laughs> составляет тоже большую часть нашей боеспособности, которая здесь всего 24 850. В общем, все хватит болтать. Надо быстренько посмотреть модули таланта капитана и попробовать сыграть. Так, первый слот основное вооружение модификация 1, второй слот защита машинного отделения, третий слот орудия главного калибра модификация 2. Ну, на шестом уровне, шестой уровень я уже тоже получил, я поставил систему наведения модификация 1. Не знаю, здесь вот он решил вот это поставить, ну, потому что даже с этим модулем у нас показатель 22,4 секунды, то есть, что мы его ставим, ну, ну, чуть-чуть будет быстрее башни поворачиваться, что тоже не особо комфортно. Так, из снаряжения у нас здесь скромно, аварийная команда и генератор. А, таланты капитана. Ну, решил здесь немного, вон, да, торпеды усилить, увеличить э, скорость хода, плюс 5% на первой ступеньке. Также из последних сил на второй ступеньке взрывотехник, ну, по большей части придется стрелять, я думаю, фугасными снарядами. Ну, тут тоже, да, можно, конечно, и бронебойками, если выцеливать по надстройкам. Ну, и каким-то легким крейсерам, и по эсминцам, и бронебойками тоже будет неплохо, наверное, заходить. Ну, сейчас попробуем, посмотрим. Да, тоже не надо, если небольшой калибр, играть только на фугасах, потому что бронебойками даже из тех же линкоров, к примеру, стреляя по надстройкам, можно нам наносить неплохой урон, Ну, тоже надо понимать, какого противника мы будем пробивать, куда какого не будем, да, линкоры в борт стрелять бессмысленно, легким крейсерам, к примеру, можно, это я про бронебойки сейчас говорю. Ну и опять же, да, никто это... в смысле никто, да, не забываем про фугаса, что фугасы тоже наносит, помимо того, что белый урон, но еще плюсом и вешают пожары, поэтому вот взял сюда взрывотехник, что прибавляет нам один процент. Также на второй ступеньке мастер перезарядки торпед. Ну, можно попробовать на, на, на этих кораблях, да, там дальше будет э, гораздо вот этот показатель комфортнее в плане разницы между дальностью хода торпед и маскировки, да. Возможно, такой геймплей, что мы, к примеру, подошли к противнику на дистанцию стрельбы, у нас есть свет, мы сели в дымы, настреливаем СГК, дымы закончились, да, да, лишний раз не отсвечиваться, мы же пока ждем, дымы у нас восстанавливаются, мы можем попытаться выйти на торпедную атаку, Совершаем торпедную атаку, дымы откатились, мы опять в дымы и сидим. В общем, еще надо э, стараться все-таки держаться поближе где-то к островам. Чтобы, если что, да, вдруг там эсминец какой-нибудь шальной на фланге, чтобы из-под удара успеть уйти, короче, куда-то спрятаться. Также на второй ступеньке мастер снаряжения. На третьей ступеньке отчаянный суперинтендант. Ну, понятно, дымы это очень важный расходник для этого крейсера. Н не помню, не знаю, что там у нас будет дальше, но в любом случае это пригодится на всех уровнях. И мастер борьбы за живучесть. Ну, немного прочность решил. Увеличить, да, вообще этот талант на Ну, ну в основном берут только на эсминцах, но вот стал иногда брать на легких крейсерах. Ну и на четвертой ступеньке, естественно, мастер маскировки. Самый важный талант. Его берем обязательно. Так, ну вроде все показал, все рассказал, теперь отправляемся в бой. На таких кораблях все-таки получается надо уметь играть. Не, ну уметь играть на, на всех кораблях, но на некоторых, так сказать, больше да, требует от игрока каких-то определенных умений, чем, к примеру, на других. Да, одно дело, если ты привык стоять где-то на линкоре, там на отыгрывать на дальней дистанции, и, к примеру, сесть вот на такой грейсер, то э -э геймплей меняется кардинально. Таким игрокам, наверное, будет сложно, ну и вообще смысла нет. Садиться на такие корабли. Ну, кто к какому геймплею привык. Но здесь больше такая получается на... обусловлена, да, опять же, вот этой ограниченной дальностью стрельбы. Надо находиться где-то на острие атаки, получается, практически отыгрывать на первой линии. То есть проблема в том, что любое неаккуратное, ну не то что движение, а вот может сложиться такая ситуация, что мы не сможем отсветиться, да, опять же, говорю, ну, вон, да, сразу смотрим. Два авианосца. То есть все, при попытке где-то выйти на торпедную атаку, прилетает вдруг авианосец в голубом вертолете, блин, засвечивает нас. Какой-нибудь линкор делает залп. Boy, а тут, nice. какой бы проекции мы ни находились, мне кажется, можно получить... Что в лоб, что, <смех> <смех> что, что в борт Будет больно ну, Можно попытаться, да, к примеру вот, Помогать эсминцам в Единственное вот минус вот, глубоководных торпед Это невозможность поразить эсминцы Мы не можем, к примеру, проспаймить дымы Да, если вот сейчас зайдет вражеский эсминец На точку встанет тоже надо этот момент не забывать Потому что в игре до сих пор встречаешь Даже на высоких уровнях Те же паназиатские эсминцы Люди докачавшись до десятки Продолжают кидать торпеды в дымы эсминцам Так, ну главное теперь подойти На комфортную дистанцию стрельбы Так вот летит авианосец уже Уже плохо, надо отворачивать срочно а то там вон и линкоры. Иди отсюда. Вон уже летит. Так, ну главный линкор не отстрелялся. Ну вот, как раз есть возможность сейчас подойти поближе, сесть в дымы, и Андрея Тория будет нам светить ту же Нормандию, к примеру. Авианосец, ты когда улетишь отсюда? Еще истребителей повесил за каким-то лядом. Блин, что ты крутишься, я боюсь подворачивать туда в сторону Нормандии. Все, бегу, бегу куда-то дальше. он? на кого он атакует? Не меня, что просто над нами летает? Короче, все будут доворачивать, а то противники тоже убегают. Я так вообще не скоро выйду на огневую позицию. Ну, по самолетам неплохо стрелял Он уже пять штук сбил, там почти 5000 урона. В общем, по большей части вот так и придется играть более аккуратно. Да, здесь нельзя, к примеру, как на тяжелых крейсерах там стоять на месте, выкатываться носом. Надо постоянно находиться в движении. Ну, на месте, если стоять только где найти какой-нибудь остров, поджаться, если позволяет он перекидывать. Ну, то есть это обычный геймплей от рельефа. Ну, из-за того, что дальность здесь такая хреновенькая, от рельефа играть будет не очень удобно. Вот сейчас, наконец-то, я смогу пострелять. Вон там Петр Великий сейчас выйдет еще чуть поближе. Хочу подойти, все, пора. Вышел ну, на первую позицию, запущу. можно и торпеды попробовать кинуть. Ну все, все, я в дымах, наконец-то первый зал. Эй, Петр, ты не доворачивай, у меня там еще торпеды идут. Сюрприз тебе. если он продолжит двигаться в том же направлении, возможно, Стал, еще и торпеду, кажется, попасть. А, не, все, начал отворачивать. Там теперь просто дальности не хватит. Блин, у меня там уже все место, по-моему, под пожар занято. Какая неприятность. Ну, что, хватит? Есть! О, есть первый фраг, торпед попала, Отлично. Тут еще Чанки Кин. Чан Чан ну, это мой соплеменник, так сказать, стоит там за остром. Ну. Тут можно попробовать бронебойки сейчас зарядить по Красному Крыму. 152 миллиметра у нас вроде. В борт можно попробовать пробить. Короче, он отворачивает, вот лучше обратно сразу на фугасы переходим. Так, кстати, не забывать посматривать на индикатор дымов. А у не, вон бронебойками 3000 урона нанес Нормально. 10 секунд. Но да, иногда бывает вот так, когда твои снаряды попадают, и союзные какие-то. Такое ощущение, как будто ты нанес столько урона, да? Сразу видно, сокращается полоска. Так, где-то, походу, эсминец недалеко. Я в свете. Товарищи авианосцы, две штуки. Срочно на фланг. А, вот он, и Карус. Погони за Икарусом. Физер, физер, да, для легкого крейсера, конечно, перезарядочка некомфортная, мягко говоря. Так, ну что ты в остров там влезешь? А, вышел, ушел из засвета. Так, Чан... а, Чанкинг тоже дымит. Вот сюда кинем. Но он, по-моему, из дымов выскочил. О, неплохо, десяточка. Ну, как я и говорил, бронебойками легкие крейсера пробивать бы без проблем. Блин! Из-под носа увели фраг просто. Еще один залп, он бы был бы мой. Кстати, не забываем, что он тоже мог бы торпеды кинуть, поэтому лучше в такой ситуации или из дымов бежать... Лучше бежать, короче, не буду там или-или А, он вообще кинул, блин Куда-то наперед. Блин, одну поймаю Я рассчитывал, что он дымы проспамит Побежал, да, он вот такой вот хитрый оказался Кинул Большая на выход боя. из дымов Сразу минус плейн прочности Успеем спасти авианосец, блин, надо было на перейти По-моему, мы теряем авианосец. У ну, у противника тоже минус один. Ну, доберете. Отлично. Точку сохранили. Только у противника их три, у нас две. Можно точку Д, кстати, попробовать. Мне захватить. Больше, больше походу, некому. Хотя вот тоже, кто точку С будет защищать? Там сразу... Ясминец, крейсер и линкор. Короче, лучше пока что точку D захватить, чтобы по очкам не было сильного разрыва потом в конце. Там, вон, если что, еще и линкор есть. Может, Нормандию эту догоню, постреляю. Еще дымов две штуки осталось. А здесь, если притормозить, он можно по фусо попробовать от рельефа сейчас поиграть. Вот тут вот. Меня вроде светить, если что, некому. Да, перезарядка, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, там, я думаю, чем выше уровень, тем будет комфортнее. На десятке так уж вообще молчу. Чуть, я вообще не попал. Да, и когда целимся, но ну, это я каждый раз повторяю, опять же. Фугасными снарядами или бронебойками, которыми мы понимаем, что мы линкор не пробьем. Берем выше, да? Бронебойками обычно целишь, ну, чтобы, опять же, поразить цитадель где-то по ватерлинии. На, Здесь надо брать выше, чтобы учитывать, чтобы снаряды попадали в надстройки. О, ну пояс минус там еще попал. Так, Норманди, тебе больше стрелять нефко? Вот взял захват сбил. Так, отсвечивайся, отсвечивайся. Чего я так долго отсветиться не могу? Как-то томительное ожидание вот это. Вот там еще бавария. Я вот сейчас не ожидал, что по мне что-то прилетит. Думал, Норманди там своими делами занят, а он взял, по мне приложился. И фусо еще. А, нет фусо продолжает туда ползти дальше. Ладно. Дело сделал, точку захватил. Так, Бавария, ты сюда выползишь. Надо главное вовремя сейчас в дымы спрятаться, пока Бавария а то выйдет. Все, пора. Все, давай, давай, отсвечивайся, блядь, не забываем же про торпедки. Ну, у Баварии еще много прочности. Все, сразу отворачивай русливая бавария. О, везет сразу. Один залп, сразу пожар. Еще главное, чтобы везло, чтобы нормальный линкор был, который на первый же пожар не врубает аварийку. А то такие часто встречаются. Конечно, с одной стороны это плюс то, что он аварийку использовал. Тут же продолжаем по нему настреливать. И уже на КД можно поймать там несколько пожаров, к примеру. Но не всегда получается. Да, аварийку использовал, и потом все-все отказался загораться. Что-то какой-то прям напряженный бой. Четыре против пятерых остаемся. Надо аккуратно, там начнём, сорю, на на мини Красный Крым сюда летит. И эсминец. Так, горит, горит Бавария, гори. Так, там ко мне, если что, сзади эсминец не подкрадется. Ну, вон авианосит, летит. Если что, надеюсь, засветит. Все, до этого пожар терпел, а сейчас, ну, может, до этого у него КД было, фико А сейчас прям сразу почти использовал. Все, дальности теперь не хватит, чтобы его поджечь. Ну, надо двигаться. Вот, сейчас как раз может фубуку, если мне будут светить, по фубуке можно будет пострелять. Так, у нас сейчас фусо уничтожает, и мы остаемся 4 в 3. Ну, ситуация. Непростая, все-таки. Что-то у нас с прочностью оставшихся. Так, Макенсон. Фуловый. Макенсону надо сейчас в наглую двигаться на точку Б. С эсминцем я ему сейчас тут немного. Чем смогу, помогу. Вот он, как раз прям. О, уже заработал поддержку. Ну, еще и ПМК там настреливает. Даже вот так сделай. Приоритетную цель, так торпеды. Вот сейчас он доворачивает, сейчас будет торпеды спиты. Надо разворачиваться, значит. О, отлично, Макенсон, молодец. А это на десерт у нас тут Рейнджер. Летал, там светил нас. Так, он там торпеды. Посмотреть, кстати, где ничего. А, ну в меня он кидал. В меня, да, вот чуть отвернул, все. Уже попасть не, не может. Не знаю, может попробовать бронебойками поранечива стрелять. Что-то не помню, насколько он там танкует, не танкует. Ну хотя он и фугаса там урон наносит. Блин, поздно включил приоритетный сектор. О, кстати, можно уже торпеды кинуть. Кстати, да, вот торпед смотрим, угол сброса очень комфортный. То есть на торпедах играть будет крайне удобно. Надеюсь, это будет и на уровнях повыше. Короче, смысл нет. Бронебойки, я смотрю, и фугасами ему наношу урон нормально. Пожар. Где пожар? Нет пожара. Праг будет у меня второй сегодня, нет? Или тоже сейчас из-под носа веду? Нет, нет, живи! Мое сказал! А, все, больше нету линкор вражеский уничтожили О, я его торпедой добираю походу. Ну, оп, есть авианосец... второй на моем счету. Ну, посмотрим теперь результаты. Удалось одну единственную медальку заработать. Поддержка. 91 тысяча нанесенного урона. Два фрага. Вот две торпеды в цель попало. Да? Ну, иногда даже одна торпеда приносит неплохие дивиденды. Но опять же, если прокнул затоп, и если противник его сразу не починил. Сейчас посмотрим, кстати, сколько затопом удалось урона нанести. Три цитадельки. Два раза попал, даже из ПМК. Мне интересно, урон там какой-нибудь из ПМК прошел. Это по эсминцу, походу. Так, так, так, где-то вспомогательный калибр. Да, два попадания, 743 урона по эсминцу удалось нанести при помощи вспомогательного калибра. Так, основной урон у нас, ну, естественно, от фугасов 48, ну, почти 50 тысяч. Бронебойными снарядами 15 с половиной тысяч. Ну, то есть, как я и говорил, не забываем. В определенные моменты обязательно заряжаем бронебойки, даже по линкорам малый калибр, это и на эсминцах, да, и просто выцеливаем надстройки, и тогда проходит неплохой урон. То есть, если мы будем стрелять в борт, это, кстати, касается и фугасов, то урона у нас не будет. Там, наверное, даже шансы на пожар, да, чтобы пожар был, надо тоже попадать в определенные места, а кидая просто в борт, получаем не пробитие. То есть, это касается особенно малого калибра. То есть, выцеливаем надстройки так же как ну и бронебойками и фугасами в принципе разницы нет выпущен торпед 12 штук 2 попадания 11 тысяч урон торпедами то есть все вооружение которое на корабле есть мне хоть какой-то урон нанес... Ой, нанесло говорю дало то есть главный калибр бронебойки фугасы постреляли торпедами попали из вспомогательного калибра попали были и пожары вот затопление Uh, урона никакого не нанесло. Да, и ПВО неплохо постреляло. Здесь с лишним тысяч урона. Еще несколько самолетов там сбил, да, он целых 12 штук. Ну, не знаю, мне кажется, это будет достаточно сильная такая ветка кораблей. Да, учитываем, что здесь и главный калибр, там, не помню, 3 с чем-то секунды перезарядка, к примеру, будет на 10 уровне. Там и торпеда посерьезней. Там, по-моему, по два аппарата на борт Не помню, сколько количества Ну, рано или поздно я доберусь до десятки и мы ее тоже вот в, та в, та в, так в таком же плане изучим Посмотрим, когда это будет, не знаю Следующий на очереди Шестой уровень, который я уже говорил тоже Удалось мне получить в раннем доступе Ну, пока что, в целом, мне кажется Сильные будут, очень сильные корабли Ну, при правильной игре да, никто не застрахован от того, чтобы даже хорошие игроки да, где-то неаккуратно попасть в засвет, опять же поймать торпеду в дымах или линкор с 20 километров вдруг откуда-то с другого фланга кинет, которого мы даже не видели. Бывает и такое. Да, И причем даже ты не светился, а просто в дымы по трассерам, к примеру. Тоже всякое может быть. Это у нас называется рандом.